можно. Блокирует удар Лазич. Еще удар. Еще удар. Бенг все-таки это сделал. Кузяев Дальер Адьямович родился 15 января 1993 года в Набережных Челнах. Изучал язык футбола в Оренбурге, где Кузяев старший тренировал Газовик. После Долера даже позвали в Академию Питерского «Зенит», где он провел всего один сезон 2011-2012 года, но не получилось. Дублин не попал. Далер Кузяев переходит в клуб второго дивизиона «Карелия», которую на тот момент тренировал его отец. Возможно покажется, что карьеру футболиста ему сделал отец, но многие специалисты отмечали талант Далера. Во второй лиге он поиграл всего сезон, по качанию которого Карелию расформировали, Долера заметил клуб национальной футбольной лиги «Нефтехимия». А это уже первый дивизион. Начал Кузяев уверенно, завоевав место в основном составе. Ведь Хузин, главный тренер «Нефтехимика», потерял перед началом сезона некоторых ключевых футболистов для своей команды. В общей сложности Долер отыграл 14 матчей за «Нефтехимик», играл в основном составе «Сипрау» в полузащите или под нападающим. Бывало, конечно, случаи, когда Хузин пробовал его играть, в латерале, где он полностью закрывал весь фланг обороны. Проявил он себя достаточно для того, чтобы начались разговоры о возможном смене клуба. Поговаривали о возвращении в «Зенит». Но он еще больше приглянулся Рашиду Рахимову. И в середине сезона, сразу после нового года, Кузяев переходит Клуб премьер Лиги России Грозницкий Терри. Перейдя, он довольно долго адаптировался в клубе. Правда, успел дебютировать еще в сезоне 2013-2014 в матче против Рубина. Пускай и на 10 минут, но это был старт. В этом сезоне Рахим стал все чаще привлекать юношу к игре в основе. Узяев уже успел заявить о своих амбициях. Рашид Рахимов ищет ему место. В матче с «Зенитом» он играл в центре поля с «Локомотивом» на правом фланге обороны. Данные перестановки связаны с травмами и дисклификацией. Но уже сейчас видно, что главный тренер Терека доверяет молодежи и русским парням. С уходом Мауристио в Тереке переживали, кто же сейчас будет отвечать за центр поля. Далер Кузяев показал своей работоспособностью, желанием и уверенностью, что он уже сейчас готов играть на топ уровне. Ну а мы пожелаем удачи Далеру Кузяеву, надеюсь сборная России скоро оценит его талант и даст ему возможность прогрессировать. Ведь игра сборной – это неотменная составляющая формирования спортсмена высочайшего уровня. Удачи тебе, Далер Кузяев!